Добрый день! Информационное агентство «Ледокол» Вопрос можешь задать? Отвечай! Информационное агентство «Ледокол» Три вопроса. Первый вопрос. Какой праздник? 23 февраля. 23 февраля. Это как называется сегодня? День защитника Отечества. День защитника Отечества. Раньше назывался День Советской Армии, День РКК. Почему переименовали, как думаешь? Наверное, из-за развала Советского Союза. Из-за уничтожения. Хорошо, как думаешь, российская армия на сегодняшний день способна защитить? Конечно, способна. Россию, да? Да. А тогда такой вопрос. В принципе, последний. Ну, какую Россию она будет защищать? Россию богатых или Россию бедных? Не знаю, я в политику не вдаюсь. Просто за Родину. Понятно. Благодарю. Не, не знали сами. Не хотели мальчики поддаваться страху. Не... Добрый день. Информационно да, язык. Вопрос можно задать. Давайте. Хорошо. Ну, вопрос, в общем-то, стандартный. Какой сегодня день? Кто День на века. На все века. День защиты, хотел, а День защиты? А вот скажите, раньше он назывался, вот сейчас про это сказали, что бои под Нарвой, под Псковом, когда немцев остановили первые отряды Красной Армии, вот раньше он назывался День Советской Армии, перед этим День РКК Красной Армии. Вот мы смена названия сущности изменилась. Славы, мне кажется, мне кажется, это... Хорошо. То есть вы можете, считаете, что, что российская армия вполне и может и защитить и сегодня и выиграть Россию, выиграть Россию а да? Ну тогда вопрос такой, в принципе последний. Да. Какую Россию? Россию бедных или Россию да. богатых? Всю Все Россия, да. То есть вы Он просто не делите сами. Только Хорошо, а Россия все равно делится. Вот у одних пенсии там 7 тысяч, а у других, как говорится, 40 тысяч отставников. Отчизна. Как, на ваш взгляд, так это? И будет нормально? Приказали в принципе, ненормально, но если придется совать эту щепу то не важно, главное, сочетать всех он людей. Высоте, не важно, какие положения, как бы, в социальном плане или в плане... Не знаем, тут да. солдат. Mm -hmm. Ну, смотрите, я вам чисто исторический пример приведу Про него, может, вам в школах там еще где-либо не рассказывают Я от своего прадеда знаю Русско-японская война Он воевал под Мугденом в артиллерии И то, что я от прадеда как раз уловил и знаю Это то, что снабжение велось купцами Снарядов не было, патронов не было, обмундирование гнилое, обувь гнилая, жрать прошу. нечего. Раз вот то, что он приехал оттуда, восьми, рассказал своим землякам. Кто говорит, что на войне не страшно, вот если такая же ситуация будет, как думаете, не победим не русскую плоскую Знаете, чем закончилось? Поражение. Это первое. И второе. Пусть те, Первой русской революции 1905 года после расстрела веры в царя на Сенатской площади, 9 января. Это знаете? И умирали. Хорошо. Эту жизнь, не Поэтому такой вопрос был. Свинцу. Какую Россию защищать? Вспытало нас время с и огнем. Нервы в принципе, в благодарю. Отстань. Ну, вопрос такой, в принципе. Первое. Ну, как говорится, стандартный. Какой сегодня день? Сегодня светлый день, ну, вернее, как в памяти. Ну, сегодня вот его сегодня. переименовали. А, от этого, так сказать, сущность поменялась. День Советской Армии, день Красной Армии. Нет, конечно, суть не менялась. В памяти народа она все равно остается, как память защитников Отечества. Памяти... Как бы его ни назови mm -hmm. так, В любом хорошо. случае, каждый слою, как говорится а слою Как ]ку. считаете, российская армия, она сможет защитить Россию? Да, люб... мне кажется, в любое время Все равно, как говорится, внутри... Каждый человек найдется, как говорится, такой отзыв, чтобы защитить свою родину. Ну, смотрите, вот сегодня такая ситуация в стране, и не только. Однозначно, да, конечно. Что, в принципе, можно сказать, что на сегодняшний день России две: Россия богатых, Россия бедных. Какую Россию будет защищать российская армия? Россия будет защищать именно свою родину. Свою землю они будут разделяться на какие-то вот эти вот с сегодняшнего времени mm -hmm. посылки. Мне кажется, все равно откликнется именно зов предков, зов крови. Mm -hmm. В любом случае, как говорится, человек будет защищать именно родину свою, э, свои корни, чтобы продолжать род и жить на этой земле, светлой, большой, рад. Mm -hmm. Я так представляю. Ясно. Давай. Ну, в принципе, понятно, благодарю. Спасибо. Добрый день, ребят. Информагентство Ледокол. Вопрос можешь задать? Да. Ну, первый вопрос. Какой сегодня день? 23 февраля. Как он называется? День защитник отечества. Ну, раньше назывался День Советской Зекрасно, Армии, да. День РККА. Почему переименовали? Ну, наверное, потому что страна сменилась. Страна сменилась. Новая армия поменяет название. Хорошо, то есть сущность от этого не поменяется. Защищать а, э, кого будет. Российская Странные, Родители. То есть э, только родители или как? Ну, население. Население, то есть страну, Россию, ну, да? сказал страну. Хорошо, вот сегодня по внутренней, по социальной, по, как говорится, финансовой стороне вопроса, России вроде как бы получается две, России богатых, России бедных. Так все таки, какую Россию богатых или Россию бедных ну, все, будут защищать? Все равно как бы население живет в одной стране. Угу. То есть на это рассчитываете, на это надеетесь? Ну, да. Понял. Благодарю. Двух